Вкануне Москва увеличила свой э, санкционный список, подписал его премьер правительства а Дмитрий Медведев. Перечень расширили более чем на 200 лиц и 7 организаций. То есть сейчас получается, что под нашими контрсанкциями 75 предприятий, 567 граждан Украины. Ну, некоторые я назову э, название и фамилии. Военные предприятия, такие как Пром, это разработка, изготовление вооружения, военной техники и боеприпасов. Укрспецэкспорт, ну тут понятно по названию да, экспорт импорт военной продукции государственный экспортно импортный банк украины энергетическая компания центр энерго что касается э -э Физических лиц, Значит, если найдется какое-то их имущество или активы на территории России, они будут заморожены у главы службы Петра Цигикола, начальника главного управления разведки Министерства обороны Василия Бурбы, зам замглавы нацполиции Вадима Трояна, первого замминистра внутренних дел Сергея Ярового и других. В черный список российский внесли также мэр Одессы Геннадия Труханова, Кроме того, санкции введены против группы депутатов Верховной Рады из блока Петра Порошенко и представителей оппозиционного блока Александра Вилкула. Всем оказавшимся под санкциями также запрещается заниматься переводами денежных средств в нашей стране. Ну давайте вот реакцию первого, одного из фигурантов этого списка мы сейчас узнаем. Меня включили в санкции. Россия. Как обычного гражданина Украины, меня это не задевает ни политически, ни экономически, поскольку, в отличие от президента, у меня нет там ни бизнеса, ни имущества. У меня нет сомнения, что список составлялся на Украине, на Банковой, с активным участием наших бывших коллег, исключенных из фракции. И даже понятно, кто был почтальоном. В него дополнительно включили всех членов оппозиционного блока, не согласившихся играть по правилам Бойко и Медведчука, написанным не в нашей стране. Ничего другого.